Всем привет, с вами Александр. Нахожусь на Курской косе около дюны Эфа. Здесь вот проход к морю, команд А здесь можно пройти к дюне Эфа, высота Эфа. Смотрите, сколько здесь магазинчиков. Машин очень много. Сегодня будний день, ветреная погода как бы не очень. Но все равно достаточно много народу. Торгуют янтарем, шашлык там дальше есть. Туалеты вот здесь. Очень много людей. Вот приехала экскурсия. Получается мне топать минут 40. Вот здесь. План. Высота F это 62 метра. Здесь торгуют янтарям. Вот пакетики янтаря. Тут такой классный запах сосен Самая чистая природа Это здесь Логическая тропа Высота Эфа Иду в сторону Курского залива Конечно, туристов в Калининграде стало много. Наверное, не очень многим понравится вот это вот, ходить в таких толпах. Вроде бы приехал на природу, но толпы народа. И это еще не выходной день. Сегодня обещали 18 метров в секунду ветер. привозил туристов по дороге на высоту Мюллера. Они ходили без меня. Говорят, очень ветрено там. А здесь, в лесу, практически нет ветра. На косе есть станция, где ловят прилетных птиц, там закрепляют колечки. Сегодня сказали, что, скорее всего, птиц не будет, потому что, ну, наверное, из-за ветра они не летят. Если кому интересно, около трех часов нужно приезжать, чтобы попасть на птичник. Там будет экскурсия для обычных людей. А так они только вот, организованы экскурсии. И нужно иметь с собой маску. Тоже начинается дюна было время, когда дюны двигались и они засыпали рыбацкие поселки и потом их начали укреплять Вот пошел подъем Ну, наверное, уже половина отключилась Не смотрят это видео, потому что скучно Я же должен бесконечно что-то рассказывать Ну, если вам интересно, давайте пройдемся дальше И дойдем до высоты ЭПА. Вот смотрите, шелкопряд походный вызывает аллергические реакции. Муравейник. Есть крупные муравьи Очень много роликов у других блогеров о курской косе. А? Обычно ролики длинные, и в этих роликах есть все. Но мне кажется, что коса, она заслуживает по отдельному месту отдельный ролик. Вот, я вычувствовал, Женщина с палочкой смогла дотопать наверх, можно отдохнуть, если устали, информационный щит о жуках. Тут такой запах сосен. Просто воздух шикарен. Только из-за этого стоит сюда приехать. Смотрите, вот так вот укрепляется дюна. вчера приехала. Получается, здесь несколько обзорных площадок. Одна вот здесь. О, какой красивый вид. Немножко солнце мешает. Это море, а в другой стороне залив. А вот тут уже залив. Народ фоткается. самый Видите, впереди еще одна обзорная площадка До нее я тоже сейчас дойду Очень сильный ветер У меня микрофон в кармане Он защита от ветра, но она точно не справится Я его в карман положил Поэтому, наверное, звук будет не очень Но зато ветер мне очень сильно будет мешать Ребеночек с коляской Решил подкрепиться. О, красота, смотрите, какой кадр. Ну типа я не знаю, просто я Также можно за денежку посмотреть за 10 рублей. Еще хочу обратить внимание, цвет разный у моря и у залива. А знать это довольно-таки тяжело будет. когда останавливался около высоты миллера хотел попить кофе в кафешке ну там кафешка на колесах кофе из пакетика 3 в 1 стоит 70 рублей натурального вообще нет никакого В поселке рыбачим есть гостиница называется альтрима мне там очень понравилось останавливался один раз ну так не скажу что прям ну, все конечно. там не, не совсем все новенькое, ну но так потрепанная но само место шикарно находится на берегу залива там очень классная территория мне там очень понравилось котяра звезда просто ой, котичек вот. Как можно не прогладить кота? А еще раз хочу сказать, воздух здесь ну просто классный. Скоро приду на площадку. они увидели. А, походного шелка увидели. Ну, давайте посмотрим. Где походный шелк? Вы смотрите, тянется. Вон О, О, да, да, да. Тянется. Вот видите, он один смотрите, к одному видишь? прямо. А вот И пара, вот линия маленькая. идет прямо туда, далеко, далеко, далеко. Так он передвигается. Ничего себе! Верю, вот и шелкопрядов встретил. Здесь можно только ходить по настилу. Потому что если будет иначе, то люди все вытопчут. Все запрещено, запрещено, кругом запрещено. Одни запреты кругом. Ничего нельзя. Залив сегодня такого цвета, потому что ветер сильный. Поселок еще впереди, видите, черепичные крыши Очень сильный ветер. Просто сдувает руку с камерой. на авто не подписался, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был Александр, с Курской косы.